Когда она наиболее растянутая, тогда мы ее можем хорошо сократить. Значит, когда мы наклоняемся, мы что хотим Делаем Не просто наклоняемся, наклоняем, а и поднимаемся. Вот смотрите, не просто поднялся, а у меня еще плечо тут двигается. Вот, вот я. И тем самым я растянул мышцы передней, которые участвуют в вот. Видишь? Я поднял. Мы плечи отклонил у Вот, нажал. Вот, нажал. Когда. Вот если мы, смотрите, вот смотрю две палочки. Смотрите, да? Две палочки. Вот мы если жмем вертикально. Смотри. Робот. Куда, куда мы пойдем? никуда, да, тут надо тут чуть-чуть немножко отклонилось, влево или вправо значит туда у нас что пойдет? таз, если мы прямо стоим надавили телом и у нас таз немножко оказался сзади у нас он... вот туда и пойдет поэтому, чтобы не было такого, какой мы часто наблюдаем толкается и вот так вот, Назад. вот так. это значит он подает плечи вперед, когда он подал плечи вперед и начал давить, у него естественно таз пойдет назад. Поэтому при выходе вперед мы подаем мы как можно больше создаем вертикальное положение. Вот, а для этого мы еще плечи назад подаем. И тогда так и у нас при давлении таз уходит не назад, а идет вперед. У нас получается что Лыжи идут вперед. Все дело. Поэтому вот мы сейчас стараем выйти, выйти в правильное положение. Вот это, когда плечи у нас назад, немножко даже стопы назад уходят. Создается такое лукообразное состояние, сетевые отянутые. И мы себя вытягиваем вперед. Вот. Не надо сильно стараться сейчас, а стараться только в правильное вот это положение выходить. Поэтому сейчас вокруг вот этого происходит. Давайте... То, что я объяснил, стараемся, чтобы...